Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы находимся в Мерсине и будем с вами здесь рассматривать недвижимость. И будем мы рассматривать недвижимость на и в основном в стройках, но перед тем, как мы поедем ее смотреть, я хочу показать вам, как выглядит один из готовых проектов. То есть, что такое турецкая недвижимость, какая концепция есть, какая инфраструктура внутри и так далее. Как вы видите, здесь есть большие горки и бассейн, но мы его, я думаю, с вами сможем посмотреть с баскетбольной площадки и вообще оценим просто саму концепцию инфраструктуры, потому что квартиры в Мерсине стоят недорого. Примерно однокомнатную можно найти в стройке за 4-4,5. Вообще цены начинаются от 60 тысяч долларов на 1 плюс 1. Двухкомнатные начинаются где-то от 70-80. И самое главное, что все это можно приобретать в расстройку. Но мы это с вами поподробнее говорим на строящихся объектах. А теперь просто посмотрим, с вами, как выглядит готовый. То есть здесь на территории у нас три вот таких вот дома. С вот такими вот входными группами. И все здесь действительно выглядит замечательно. И самое главное, что все квартиры уже сдаются с ремонтами. Вы докупаете только в них мебель, со своими тапочками приезжаете и живете. Территория закрытая, то есть здесь у нас можно запарковать машину без всяких проблем. Есть вот такая детская площадка и огромный вот такой вот красивый эстетичный газон. Вот так это все выглядит. Также здесь есть вот такая зона, где можно просто почирить, посидеть, посмотреть, пообщаться в тенечке там не знаю, книжку почитать или еще что-нибудь и фонтан. Мы вообще с вами находимся сейчас в таком небольшом межсезоне, то есть фонтаны отключены, бассейн слит и как бы именно вот этих вот детских голосов, которые скатываются с местного аквапарка мы с вами не услышим но тем не менее концепция все равно будет ясна. Огромное количество озеленения все это с автополивом и еще раз повторю что квартиры стоят примерно 4-4,5-5 миллионов рублей и вот здесь вот у нас где-то должен быть вход в бассейн, но так как он слит, мы туда не попадем. Но зато сходим с вами на спортивную площадку и по пути посмотрим, что есть еще у нас зона вот такого воркаута. То есть можно собственным весом поработать и точно так же зайти сюда еще и мячик побросать. То есть концепция турецкой недвижимости это всегда очень крутое внутреннее наполнение. Хорошие квартиры с уже готовым ремонтом которые находятся недалеко от моря, то есть мы сейчас примерно метрах в 500, наверное, находимся, и здесь можно плавать. Про Мерсин говорят, что здесь нет пляжа и так далее. Все как бы есть, да, конечно, это не Анталия, но тем не менее здесь вполне себе комфортно. И вы покупаете недвижку уже готовую. Со своими тапочками приехали, заехали, живете, кайфуете, и в стройках все это покупается в рассрочку. В рассрочку длинную, и вы должны внести не 4 миллиона, а всего 2, например, и остальное до конца строительства заплатить. Так что, господа, пойдемте с вами рассматривать, как выглядят строящиеся проекты. Вы увидите рендеры, вы увидите всю концепцию, как вообще она будет представлена. Мы с вами сходим на море, посмотрим его, посмотрим недвижку. Так что погнали знакомиться с недвижимостью Мерсина. И пока мы не уехали, ровно напротив нас находится стройка в комплексе, представленной квартиры 4 плюс 1 Стоят они на сегодняшний день 200 тысяч долларов Хоть примерно 13 600 на сегодняшний день в рублях И Там будет вся та же самая территория, которую я только что вам показал Будет сауна, хамам и 500 метров до моря То есть вместо того, чтобы заплатить 13, вы платите 6 с половиной А дальше вы уже растягиваете свою расстройку до конца строительства чем не благодать, а? И это будет новое жилье, где еще никто до вас не жил. Четырехкомнатная квартира в 500 метрах от моря. А вот теперь поехали посмотрим что-нибудь подешевле. И мы с вами можем оценить основной контингент покупателей. Это ребята из Москвы, ребята из Питера, Украина, снова Москва. Дальше у нас тоже вот здесь вот ребята с Украины стоят. И то есть огромное количество русскоязычного контингента собирается на сегодняшний день здесь, в Мерсине. Мы с вами оказались на строечке, строечка находится за этим забором и в конце 24-го здесь будет прям премиальный объект с бассейнами, с хорошей территорией, в общем, все как полагается в Турции. Вы сейчас видите рендеры на своих экранах, как это все будет выглядеть, но на сегодняшний день мы с вами видим только вот такие вот горы, а, небольшой, вот пока еще не до конца смонтированный отдел продаж, и здесь вот трактор, значит, вот тусуется один пока еще. Вот, Как вы сами видите по инфраструктуре района, то он уже застроен, до моря здесь недалеко. И самое главное, что минимальная цена на сегодняшний день за 1 плюс 1, это порядка 45 квадратных метров, составляет 70 тысяч долларов. На сегодняшний день в рублях, пока снимается это видео, это 4,5 миллиона рублей. Опять же, это все покупается в рассрочку, то есть не нужно платить сразу все, и до 2024 года вы можете полностью рассчитаться. Но тем не менее, а потом, в концовке, когда вы получите объект, то вы будете жить с комфортом э, В премиум вот такой вот инфраструктуре, опять же, как вы видели, это все на своих рендерах При этом заплатить всего 4,5 миллиона Как бы еще и в рассрочку Но предложение действительно неплохое И также здесь, в принципе, можно заработать на инвестициях Потому что недвижимость в Турции, как вы понимаете, растет Но именно здесь 15-20% в год то есть вы покупаете, ну где-то она в районе пяти с половиной шести будет стоить на выходе То есть как бы в принципе цена честная, огромное количество русских именно живет вот в этом районе То есть когда едешь, смотришь, здесь действительно много русских номеров Прям очень много И нашему собрату всегда можно будет перепродать вот такую недвижимость Да, она в принципе даже и для отдыха подойдет но пока это еще поле. Но цена очень интересная. А вот если мы с вами говорим про квартиры 2 плюс 1, то цена начинается от 90 тысяч долларов. Вы сейчас увидите, сколько это в рублях, потому что я еще не пересчитывал. Такая история, господа. Рендеры увидели, строчки увидели. При этом до пляжа здесь пешая доступность. Вот мы с вами были только что в том кластере. Здесь пока еще, как вы видите, ничего не застроено. Но тем не менее отсюда стартует такая набережная длинная. Примерно на километров 7, может быть 8 она идет. И с левой стороны у нас вот такой вот пляж. То есть это, конечно же, не пляж Анталии. Совсем не он. Но, тем не менее, он такой песчаный. Здесь можно искупаться. Плавный заход. Средиземное море. И как бы цена, господа, в 4,5 миллиона за однокомнатную квартиру. В Турции, как бы в Алании, в Анталии вы таких цен не встретите. Здесь они, пожалуйста, есть. Но на самом деле Мерси, наверное, стоит именно рассматривать как город для жизни, а не какой-то курорт, что вы сюда приехали и вот там две недели купаетесь. То есть это именно город, если вы, например, работаете на фрилансе и пишете, например, какой-нибудь код, разрабатываете сайты или делаете приложения, то вы приезжаете сюда, зарабатываете деньги откуда-то извне, тратите их здесь, потому что здесь очень недорогой уровень жизни продукты дешевые, квартиры недорогие и в принципе можно комфортно жить и работать на остальной материк, на остальной континент и море еще есть, то есть можно всегда сходить искупаться но вот я скажу вам по своему опыту вот я в Сочи живу 7 лет, за этот год я не искупался ни разу за прошлый год тоже ни разу а вот за прошлый год я искупался два раза и в принципе вот мне очень понятна вообще жизнь в Мерсине то что ты сюда приезжаешь, спокойно здесь живешь, кайфуешь и на море ходишь, только так прогуливаешься вдоль него, побивай кофеек. При этом живешь в там и купил квартиру ты за четыре с половиной. Такая история. Двигаем дальше. Сейчас находимся с вами господа в пригороде Мерсина что-то по подобию догомыса в Сочи и здесь строится вот такой вот проект который называется маршал и вы только оцените размеры его бассейна то есть здесь вот вам в принципе будет комфортно жить если вы опять же находитесь где-то на фрилансе то есть вы зарабатываете денежки где-то там и живете где-то вот здесь то есть бассейн просто огромнейший плюс здесь вот на территории еще будут детские спортивные площадки и так далее я сейчас попробую куда-нибудь зайти и показать вам, как это все выглядит. То есть здесь квартиры 50-55 квадратных метров. И их стоимость начинается от 70 тысяч долларов. Вы сейчас увидите, сколько это в рублях на сегодняшний день. Но именно сам по себе концепт очень неплохой. При этом 70 тысяч не нужно сразу платить. Нужно заплатить 50%. И до июля 2024 года нужно будет внести остальную сумму денег. И как вы видите, что стройка действительно идет... Ну прям плотным ходом там вот ребята выкладывают блоки вот здесь чувак там чувак там что-то сверлят здесь заливает а здесь чувак просто видимо ожидает с бетончиком но сама по себе именно концепция территория вы видите сейчас трендеры как это все будет выглядеть действительно поражает вот почему интересно не строят за такие деньги недвижимость в россии то есть здесь до моря ну типа 500 метров наверное не больше и как бы выглядит это все действительно хорошо и интересно. Внутрь зайти, к сожалению, сложно, потому что везде ребята вот сбрасывают там свой растворчик и... Не очень хочется попасть Но суть в том, что в комплексе есть 2 плюс 1 Да и 1 плюс 1 2 плюс 1 это угловые 1 плюс 1 вот эти вот центральные То есть 50 квадратных метров У вас квартира с балкончиком С уже готовым ремонтом То есть не нужно ни за что заморачиваться Вы покупаете просто мебель, завозите ее сюда Плюс еще нужно купить домашние тапочки А лучше шлепки Чтобы отсюда ходить в бассейн, который здесь Ну или на море, потому что оно здесь недалеко как бы концепция действительно хорошая, рассрочки комфортные, цена очень даже приятная. И почему бы это не рассмотреть, да? Вот я тоже так считаю. С вами приехали на объект, который уже почти готов. Вы сейчас увидите визуализацию, как это будет в дальнейшем. Значит, здесь есть бассейн, вот такое знание, и, в принципе, ничего такого напичканного по территории нет. Но здесь есть шоурумы. Я хочу показать вам, как вообще ребята сдают в эксплуатации свои квартиры, уже передают их собственникам. Я думаю, что вам понравится. И здесь у нас представлены квартиры 3 плюс 1. Пойдемте посмотрим, и оттуда я уже расскажу вам, сколько они стоят. Шоурум квартира 3 плюс 1. Она уже полностью обставлена, но, естественно, сдаваться это все будет без мебели. Вот этого всего не будет, но будет кухня Вот такая В самом, кстати, доме есть бассейн Выглядит он вот так Ну и огромный кайф, опять же, всей Турции То, что все это сдается в эксплуатацию С ремонтом, то есть не нужно ничего Городить В самом доме есть только квартиры 3 плюс 1 Тут у нас детская спальня Тут у нас взрослая спальня Тут у нас санузел Еще один санузел И основная мастер спальня вот ну, так там она там выглядит. Плюс здесь гардероб проходной с собственным санузлом. Так вот, эта квартира на сегодняшний день стоит 160 тысяч долларов. И она занимает полэтажа. И огромный опять же кайф в том, что есть бассейн. Напишите в комментах, как цена. Сдаваться это все будет в таком виде. Конечно, это будет более чистое. Но здесь у вас будет уже установлена вот так вот кухня. Но не будет мебели, то есть вы ее уже сами докупите. Вообще, конечно, она прям хорошая такая, просторная. И она точно такая же. И формат дома, конечно, очень интересный тем, что нет вообще студий и нет однокомнатных. То есть есть 3 плюс один, то есть это конкретно такой прям дом для жизни. Но все выглядит прям цивильно. Мы посмотрели с вами недвижимость в Мерсине. И, к сожалению, не получилось посмотреть какие-то вторички. Там, где уже были готовы ремонты, полностью сданные дома. Но, тем не менее, вы увидели, как вообще строят турецкие застройщики. И какую инфраструктуру внутри они создают. И самое главное, что вы должны знать о недвижимости в Мерсине, что она недорогая. Она стоит дешевле, чем Краснодар, дешевле, чем Ростов. Но при этом вы получаете здесь куда больше инфраструктуры, куда больше наполнения. Вот эти вот бассейны, хамамы, баскетбольные, волейбольные площадки какие-то зоны воркаута в общем, все есть на территории, и все это стоит дешевле, чем недвижимость в Краснодаре или в Ростове. При этом, если жить, например, здесь, в Мерсине, то вы действительно можете комфортно себя чувствовать, потому что жизнь стоит недорого. Продукты питания недорогие, недвижимость, как вы увидели, недорогая. И если вы собираетесь зарабатывать где-то извне и тратить эти деньги здесь, то будет вообще очень даже и хорошо. То есть зарабатывать на Россию, Штаты, Европу и так далее, получать там много, а трат здесь мало, то это будет вообще просто пушка. И самое главное, что вы должны знать о Мерсине, что в нем население 2,5 миллиона. Это не конкретно как то курортный город, это прям большой мегаполис, который расположился на Средиземном море, где вы можете вечером выйти, сесть на набережную, попить кофеечек, познакомиться с какими-то людьми и просто приятно провести время. И самое главное, что сделать это не задорого, потому что, еще раз, недвижимость здесь стоит дешевле, чем в Краснодаре и Ростове, но вы здесь получаете куда красивее картинку, куда круче ремонт, куда... Исполнее инфраструктура самого комплекса. И если вас интересует недвижимость в Мерсине, то мы без всяких проблем сможем составить для вас предложение, будь оно инвестиционное, какое-то предложение о подсдачу, под переезд, либо какой-то уникальный запрос, который вы хотите решить в Мерсине. Без всяких проблем наша команда вам может здесь в этом помочь. Но самое главное, еще раз повторю, что вы должны здесь знать, что эту задачу вы сможете здесь решить сильно дешевле, чем в Краснодаре, Ростове И уж тем более Сочи, Москве и Питере Это был Мерсин и его недвижимость С вами был я, Макс Репьев Ссылки указаны внизу в описании к этому ролику Пишите, звоните Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока